В синем углу находится Lion 7, Райв Wizards в красном, и, как соответственно вы можете догадаться, начинается матч, который пройдет по формату Best of 3, и это первая карта. Lion 7 обороняются, Ripe Wizards атакуют. Составы, ну, наверное, немножко позже, и составы здесь действительно, так скажем, вызывают некоторые вопросы к кое-кому, как говорится. Но об этом обо всем мы поговорим, конечно же, в ходе матча, а не... Во время прям вот самого, одного из самых важных раундов, Прич ничего себе укладывает соперника Следом справляется со вторым На помощь ему приходит еще один его дружище по команде И ого И ого Ого-го Закладка Прико по отличным хедшотам вырубает оппонента И 4 в 2 Не очень простая и красивая ситуация для Райп Визардс Но надо, конечно, потеть, так скажем Надо потеть, чтобы извлечь победу из пистолетки и не остаться без экономики Но ну, вот сейчас погибает закладка прикоп Ханзо к нему на помощь так и не успел Прийти, кстати, хочу сказать, дорогие друзья Заранее извиняюсь, если вдруг вы будете Слышать опять же какое-то э, Сверло какого-то поганого перфоратора Как я уже ответил сегодня в комментариях На ютубе на один из вопросов э, Касаемо ремонта у соседа я Говорю, представьте, насколько быть Надо просто конченой мразью Чтоб три года Три года делать ремонт это насколько надо быть ущербным, чтобы вот просто экономить каждую копейку, видимо. И, знаете, он купил сегодня, условно скажем... Ладно, вот представьте, картину, да? Человек строит дом. Он пришел, купил один кирпич. И вот так он просто на протяжении 500 лет будет ходить по одному кирпичу покупать. Потому что, видимо, купить все сразу и сделать все сразу, денег у него не хватает. Ну, или головы не хватает, я не знаю. В общем, одно из двух. Так что, если вдруг услышите звуки соответствующие. Не расстраивайтесь и, пожалуйста, на меня не обижайтесь. Ну а пистолетка за командой Лайн 7 их состав на сегодня это АМКФГ Бай МРРР Рейдж Ад 123 131, Атемпи и Хэнксти Ну и состав Ripe Wizards это закладка Прикоп Ханза Ужастик закладка Сосисок и Авапен как до меня дошла информация с чатика. Короче, объясняю, у нас Челик не пришел на игру, а там Челик сказал наш, типа, ой, как сложно, не будем это все читать. А, в общем, начинается снова перестрелка, и Райп Визард, разумеется, на экономическом раунде, по идее, не должны представлять какую-либо опасность для команды Лайн Севен, учитывая все... Ого, ничего себе. Вот это поворот, дамы и господа, Ханзо, прям не останавливаясь, вешает хэдшот своего Дигла, но Хеннекси... Перестреливает за счет э, большего лайфбара, более удобные позиции, ну и в конце -то концов наличие э, девайса. Дворец строится <смех> Дворец строится с такой дискотекой Правда, это точно Я просто не знаю реально, что можно э, В однокомнатной квартире ремонтировать Вот, просто чтобы вы понимали У нас э, в доме все квартиры одинаковые абсолютно да, То есть нет никаких разниц Там сколько? 30? Там, по-моему, 6 или 38 квадратных метров Что-то около того Что, блядь, можно 38 квадратов ремонтировать? 3 года? Серьезно? В общем, ну это смешно, вот, я не знаю, сейчас слышите вы или нет Не, не знаю, услышали вы или не услышали, но этот, э, это кошмар просто, это конец Я просто даже не знаю, стоит разговаривать в этот момент, а то вдруг это сверло поганое попадает э, в э эфир А мне почему-то кажется, что оно в эфир все таки попадает В общем, такие дела, дорогие друзья. Такие дела. 3-0. И что самое главное, этот заднеприводный, блядь, включает свой ебучий ремонт во время моего стрима, блядь. Просто конченая ебаная ослина, блядь. Вот простите, иначе не могу сказать, блядь. К счастью, не слышно, так что все нормально. Ура, бесик, спасибо, ты меня очень сильно порадовал. Прям просто не представляешь, насколько я счастлив. Но просто, чтобы вы понимали, пол, пол, сука, дома вибрирует от того, как он там, блядь, перфорирует свои ебучие, блядь, обоссанные стены. Все, ладно, я больше не буду материться. Простите, пожалуйста, все, у кого эти как нервишки, типа и все, кто воспитанный слишком и не привыкли слышать мат, вы уж извините. Больше на сегодня такое не повторится, я надеюсь. А Темпе остается последним против двух оппонентов. Позиция, кстати говоря, на точке Б, и это, кстати говоря, весьма и весьма странная позиция, учитывая, что все-таки точка А потеряна, и как минимум хотя бы по точке A информация -то, А информация эта напрямую была получена. Дамба КСБинплентед, и А Темпе уже а, находится практически на меду. Ну, плавные, аккуратные выходы, это, конечно, очень замечательно Времени, правда, не совсем много Ну, типа, не знаю, не знаю Ну, не знаю, не знаю Да, Ханзу, отличный хедшот, минус от темпе Шансов у игрока обороны, в общем-то, не было С такой скоростью ретейка Их и не могло, в принципе, быть Добрый вечер, друг, как ты, как твое здоровье? Желаю тебе здоровья, любви и благополучия, желаю, чтобы у тебя было все хорошо в жизни, хорошего стрима, приятного настроения, береги себя и близких. Вань, спасибо большое, желаю тебе абсолютно всего того же самого, пусть твои родные, близкие, друзья и все, кто тебя окружают, всегда будут счастливы, ну и естественно, чтобы счастье не обошло тебя стороной. Нормально, бронь. береги нервы, берегу, берегу, спасибо большое. Постараюсь абстрагироваться от шума, в котором нахожусь Ну, вот что значит качественная настройка микрофона Если вы это не слышите Я, честно говоря, в шоке, как вы это не слышите Потому что я сижу в наушниках С включенным шумоподавлением И у меня просто такое ощущение, что меня за спиной стоят и сверлят Я удивлен, как вы действительно это не слышите Ну, минус от Ханзо И у нас 3 в 2 ситуация С перевесом пока позиционным, да и численным за командой Lion7 Это действительно дичь. Я просто в шоке. Это дичь. Как у него сверло выдерживает столько? Столько я имею в виду постоянно сверлить. Вообще-то же его нужно охлаждать. Это же надо быть просто не дебилом и охлаждать его периодически. Но он же, сука, даже не прерывается. Ну, 3 хп у закладки сосисок. Бомба лежит в очень неудобном месте. Подобрать ее означает... Ну, спалится, что ты вышел из мейна, ну и даже без подбора бомбы от 123 э, делает фраг. 4-1, дорогие друзья, здорово, как ты, брат? А, Абдунавис, спасибо, приветствую, у меня все хорошо, а как у тебя? А, игнорируешь? А, нет, привет, привет, сэр, не видел сообщения, извиняюсь. Так что, в общем, дорогие друзья, вот такие дела И, да, возвращаясь э, к вопросу Касаемо состава команды Lion7 э, Да, вроде бы как Было какое-то количество плюсов у них на этот матч Я не берусь утверждать, что это действительно так э, Либо... Ну, это могло бы быть и не так, да Уж э, справедливости ради ведь Потому что я лично не знаю, я зашел к ним в группу чекнуть их состав. Там просто 50 тысяч человек числятся в их составе, поэтому, с одной стороны, может быть, это и не плюсы вовсе, вовсе как-то, да? Такая вот, короче, история. <клесценно> Там плюсы, все доказано, алло. Бля, вот, кстати, простите, опять в очередной раз замат. Как меня калит, когда люди пишут алло, блядь. Ну мы с тобой не по телефону разговариваем. Шук, ну какое алло, блядь. Вот просто вот по-серьезному, если мне в лицо кто-нибудь сказал бы алло, он бы сразу получил бы въебальник, блядь. Вы не на базаре, блядь, прекратите аллокость, ебаный рот, блядь. Быдлота какая-то прям. Вот серьезно, блядь. Я с телефоном, мне можно. Нет, нихера нельзя. Все, еще раз, сразу предупреждаю, еще одно алоу вижу в чате. Выдам бан, блядь. Мне уже это надоело нахуй, эта фраза, если честно. 4-1. И сейчас погибнется закладка прикопа Ханзо. Прям железно. Вариантов нет. 5 и 1 хп без девайсов. оу Кстати, что-то интересное получилось. Ханзу бомбу поставил. Ну, блин, ну 1 хп, серьезно, это слишком мало. Ну ладно, было бы еще хотя бы 10. Хотя бы И то даже 10 Ну, кстати, смотрите-ка а. Ханзо еще подарил на секундочку Надежду на победу своему коллективу Но чуть-чуть Чуть-чуть не сработало. 5-1. В общем честно сказать, конечно, неудивительно, что сработало. Если бы сейчас Line 7 бы заруинили бы этот раунд, думаю, что я бы просто сразу поставил бы крест на команде Line 7 и не поверил бы в то, что они, возможно, вообще что-то здесь выиграют. Это прям вот 100% было бы нереально. Проигла... Проиграть, простите, клатч 3 в 1... Игроку, у которого 1 хп. Но ну, это просто оскорбительно для самой же, как бы, команды. Ну, прессинг Мидан, На мид у нас пытаются вырваться ребята из Райт Визардс. В общем, это им удается Посмотрите, как со стороны кстати, забавно смотрится. Просто как-то ракашки разбежались. А, минус от Ханзо. Кстати, на удивление, как бы смешно это не выглядело, но это вроде бы работает. Может быть и не настолько, конечно, уверенно, но какой-то профит все-таки извлечь удается. Как минимум с диглами разменяться на ситуацию 3 в 3 это достаточно хорошие условия. И даже закладка прикоп еще и находит девайс. из этого девайса в паре с тиммейтом пытается убить Рейджа, но что-то не получается у авапы на нормально оформить саппорт своему тиммейту. И как следствие погибают оба. 6-1, дорогие друзья. Пока коллектив Ripe Wizards еще не отошли от осна, так скажем, в котором пребывают. Хочется верить в то, что они в нем будут недолго. Так, одну секундочку, дорогие друзья. Так, все, я здесь. Вот. В общем хочется верить в то, что борьба будет, потому как я. Уверен, абсолютно уверен в своих словах. И стопроцентно знаю, что говорю. Команда Ripe Wizards одна из сильнейших команд, которые на данный момент остались в ВК-комьюнити, так скажем. И, в общем-то, то, что они проигрывают со счетом 6-1, уже достаточно забавно. Закладка прикоп. Минус Хэнксити, от забирает закладку прикопа. Ну, а далее ад остается один на один с закладкой сосисок. Ну, в общем-то, пара закладок всегда практически присутствует в команде Райп Визарс. И мувы хитрые, хитрюжные. Попытка обмануть или наколоть вообще пока непонятно, кто кого же здесь все-таки перестреляет. И попав, попав в голову своему сопернику, игрок... Обороны все-таки погибает. Вот что значит бронебойность у ФАМАСа. Это просто стыд. Это просто, дорогие друзья, расстройство и печаль. Потому что в упор попасть в голову и не забрать. Ну, типа, лучше тогда вот. Поэтому я всегда и говорю, что ФАМАС. Да, он где-то когда-то перестреливает. Но если мы берем одинаковые условия, в которых находятся оба игрока, с Калашом, например, и с ФАМАСом, нереально проиграть перестрелку ФАМАСу. Ну, если ты умеешь играть с Калашом, так скажем, если ты хорошо стреляешь, ты не проиграешь перестрелку ФАМАСу Ну никак, это невозможно Почти же Закладка прикоп Минус Хэнксити, а еще у нас, кстати говоря, погиб Рейдж То есть, ситуация опять в три с достаточно крупным и ощутимым перевесом за командой Риви Ханзо забирает еще одного игрока И красивый-красивый дымочек, под который закладка сосисок выкатывает в голову не в голову, простите, выкатывает просто от темпе. Ну и последний минус с э, хедшотом от Авапена. И это 6-3. Неожиданные, на мой взгляд. А, как ты думаешь, кто сильнее? РП или ЛС? А, ну, то есть э, Line 7 или Ripe Wizards? Я все-таки думаю Ripe Wizards. Просто пока лично я немножко не понимаю, действительно ли есть плюсы или нет, потому что у ребят там все, э, ну, ругань, как вы видите, и сейчас и в чате это происходит, э, ругаются друг с другом, что, дескать, там плюсы, плюсы, не плюсы, не плюсы, в общем, я этого понять не могу. Если мне кто-то в личку профанет, что это действительно плюсы Окей, тогда я железно буду уверен, что команда Ripe Wizards сильнее Потому что этот матч можно, в принципе, исторически аннулировать Потому что это не команда на команду Но если пруфов, допустим, мне в личку никто не скинет Тогда я буду ориентироваться по этому матчу И в конце матча смогу сказать, кто действительно сильнее Пока что по игре команда Ripe Wizards э, В частности, периодически какие-то игроки Радуют стрельбой, какие-то нет Хэнксити занимает позицию под теровским спауном, видимо, потому что там где-то лежит бомба. Иначе я не вижу никакой логики ну, в, в такой позиции, да. <coughs> После, три... После стрима твоего все скину. А, изи, изи хорошо, я гляну обязательно. Я мог кинуть пруф того, что игрок команды Фаза играет софтом А, ну то, что там софтом кто-то играет, это не мне Это ребятам из античитерс <свят> Ну как бы Мне по барабану кто-то софтом играет Потому что, дорогие друзья, вот просто э, Заедьте в суть того Сколько долго я нахожусь Вот в КС 1.6 комьюнити С 14 -го года я комментирую матчи По 1.6 В рамках турниров ВК, Фасткапа Там и прочее я полным-полно видел людей, которые зарекались, что никогда не будут использовать софт, и потом все равно с этим же софтом палились. Поэтому мне, по барабану, кто будет играть софтом, кто не играет софтом, это лично мне неинтересно. Я уже не верю просто абсолютно никому. То есть, кто бы ни говорил, типа, я играю без софта, не верю все равно, пока своими глазами не увижу. И все. Так что, в общем, мне не так уж и важно. Опять же, играет кто-то софтом, это его право. Закладка сосисок. Минус МР и 2 в 5. Атака заходит на точку А. Да ладно, хэксити. Просто три хедшота. Просто три хедшота с дигла. Уволены, уносите. До свидания. Но, тем не менее, закладка прикоп. Уцелел после этой резни с дигла. И, более того, еще и победу в раунде команде принес. Это ли недостойно уважения, дорогие друзья? На мой взгляд, да. В общем, 6-5 Line 7 как взяли 6 раундов, так пока проснуться тоже не могут, да Уснули, теперь они То есть у нас Line 7 засыпают, просыпаются Райп Wizards И потом, соответственно, наоборот Просто команды забирают раунды прям винстриками Хэнксити почекал мейн uh, Откинул тут какие-то гранаты Что-то здесь ребята друг друга разглядывают Пока непонятно Всем привет, я с опозданием, но пришел Юра, приветствую Ну что, полетела какая-то флешка, насколько я понимаю На точку Б, но не более чем отвлекающая Ведь э, игроки атаки... Стоят под точкой А и выходить они, я так понимаю, планируют именно на нее. При этом, кстати говоря, здесь и по хайвею уже идут два игрока. И с открываются двое. Но, но пока непонятно. Нет, теперь уже все понятно. С минусом по э, мистеру КФГ становится абсолютно все ясно. Здесь гибель Лайн 7 просто неизбежна. 6-6. Сравнялись? Временный ничейный результат, что может быть еще лучше, э, чем недосказанность и абсолютная неопределенность в матче. Когда непонятно, кто выиграет. Это замечательно. И это мне нравится. Карма, приветствую. 500 тысяч лет уже с тобой не виделись. Ты куда пропадаешь? Работа все, что ли? Ханзо с токсиков увидел, кстати, сразу двух соперников, но должен был увидеть во всяком случае двух. Одного-то точно видел, второго мог еще и немножко не дочекать как бы, но по-моему должен был заметить, как мне кажется. Кстати, Райп Визерс атакует достаточно интересно. Заметьте по всем фронтам абсолютно. Где бы ни находились игроки обороны, им не дают расслабиться, потому что их постоянно прессуют. То с одной стороны, то с другой стороны. Ханзо минус мистер. Ну, как бы поджимать э, с пистолетами, как бы никогда, конечно, не ошибка поджимать, но, на мой взгляд, лучше было бы просто стакнуться на точке А, и это было бы гораздо проще А темп, тем временем, делает дабл kill но размены, конечно, поступают, и Райп Визардс, в общем-то, не теряют преимущество полученное по началу раунда Рейдж последний и с 35 а, Хелспоинтами а, а, В, в лайфбаре, простите Погибает от рук Абапана И команда Райп Визардс вырывается Вперед, дамы и господа Сейчас буду чаще Круто карма Рад, я уж прям соскучился а то тут все проблемы, проблемы, проблемы. То интернет, то сосед со своим сверлом поганым, будь он не ладен. В общем, какой-то кошмар. А, пауза от коллектива Lion7. Не знаю, может быть, кому-то нужно было отойти куда-то. Может быть, что-то обсудить. Честно сказать, непонятно. Все вроде бы здесь. Ну, как минимум, двое здесь точно. Третий граффити нарисовал он тоже, очевидно, здесь. А вот касаемо вот этих двух ребят, которые... Вот эти. Которые... Сейчас на экране находится Нет, присел здесь тоже Ну вот, значит, вот этот человек Еще пока непонятно, тут он или не тут Ну, надеюсь, он как минимум Даже если сейчас не тут, то вернется хотя бы. Ну, а мы пока ждем Делать, к сожалению, больше нечего Да я уже подумываю об этом, Юр, подумываю Тут очень сложно представить Где мне найти силы, чтобы сдержаться И не сделать этого То, что насчет плюсов говорят, никто не сказал И что дальше, а тут из-за того, что я сказал Играет фанат Точана Все нытики <свист> Ладно, короче, ребят, Вы там прекращайте, давайте срач Даже если кто-то играл с плюсами Моя трансляция это не место Для выяснения отношений, все-таки Я считаю, это, для... это место для Просмотра матча Для оценки силы команды и так далее То есть, даже если там и есть Плюсы, давайте вы это как-то в ЛС будете выяснять все-таки, я думаю, это будет правильнее Минус от Ада 123-го, погибает Авапен от его, кстати говоря первого попадания в голову, ой ой ой ой, -ой! прострел еще один от Ада Ну вот это уже называется, дамы и господа, доминейшн Просто даблкилл прострелами, это слишком, это слишком, даже вас... Ну, вы даже соперника не успеваете увидеть, когда вас убивают А темпи попадает в голову прикопа Ну и ад делает третий минус на точке А 7-7, пауза команде Line 7 пошла на пользу Либо же пауза немножко подпортила настроение команде Ripe Wizards И кураж, который они получили, все-таки сбился Типа история вот такая Просто хочу обратить внимание, дамы и господа Помимо того, что в чате модерирую Естественно, все я, здесь еще и есть Карма, который тоже модератор И который, как бы, если будет Кто-то это бугуртить здесь Он имеет ä, право предупредить А потом внезапно прописать вам с, с ноги вертушку, так что Давайте, не агрите там Ад, 123 врывается В вентрум, делает из него дабл Даблкил, рейдж, забирает еще одного И два в четыре, с достаточно Качественным и ловким перевесом Команда Lion7 вполне себе Должны заканчивать этот раунд победой А Вапен последний 22 хп И неудачный мув Неудачный широкий стрейф, так скажем 8-7 с минимальным перевесом Но команда Lion7 все-таки Выиграла первую половину С чем их можно, безусловно, поздравить Команде Ripe Wizards Везло чуть-чуть меньше Вопрос, что будет проходить Во второй половине, насколько Сильно lion 7 будут атаковать. Потому что если это будет какая-то жутко холдящая атака, мне кажется, Ripe Wizards такое раскусит на раз-два. Саня, если что, я тебе потом опровержение скину этих пруфов насчет плюсов. Да, ребят, я вам говорю, вы успокойтесь. Глеб правильно сейчас написал, мне по барабану играли вы с плюсами или нет. Моя работа комментировать матч. Я его комментирую, комментирую, простите, комментирую. И мне абсолютно фиолетово на все ваши эти кулуарные истории, кто там решил нечестно сыграть, кто играл с софтом, кто что-то там еще делал, кто пригласил своего друга из другой команды, это вы как-то между собой. Мое дело комментировать матч Ripe Wizards Lion7. Кто играет за команду Ripe Wizards и Lion7 в этом Матче мне фиолетово. Вы могли назваться Нави и Фнатик, и я бы называл вас Нави и Фнатик. Прекрасно понимая, что вы команда Райп Визардс и Лайн 7. Поэтому давайте, ребят, бросайте уже заниматься этим. Давайте обнялись и дружно смотрим дальше. Пистолетный раунд номер два в этом противостоянии. Райп Визардс, как я уже говорил, начинают в обороне его, и Лайн 7 будут атаковать. Ужастик забирает в вентилях первого соперника Оттуда откуда ни возьмись Ух ты, вот это попадание Ханзо без головы, но тем не менее С гнездышка-то его снять сразу не удается Закладка сосисок Очень не тайминговые гранаты Не повезло Минус от темпи, бомба устанавливается 3 в 2. Ну, Юспы Юспы при выбивании с девятки и с вполне себе на самом деле могут что-то сделать но, к сожалению, не в этот раз Чуть более осторожно, если бы Райп Визард сейчас подходили к вопросу ретейка Я думаю, было бы полегче Могли бы ретейкнуть во всяком случае 9-7 то есть, соответственно, теперь Ripe Визардс без экономики и втроем вот здесь тройкратное, так скажем, удержание точки А, ну и двое под Б, в общем-то, стандартно, без настакиваний каких-то принудительных на каких-то позициях. Ну и это, кстати, проблема, потому что точку А сейчас пушат игроки атаки. Хэнксти оставили просто собирать информацию о перетяжке игроков обороны с точки Б. Но вот прям вот спрашивается, зачем его там оставили, если... Если о темпе просто сам все как бы закончил, <laughs> просто легко. Просто изейшь, так скажем. 10-7. А я кушаю. Приятного аппетита, карма. И почему сразу как ребенок? Что такого? Ну, сказал, что ты кушаешь. <laughs> Чего ж такого-то? Мы тебе все приятного аппетита пожелаем. Вся адекватная часть аудитории. Вот, и Юре тоже приятного аппетита пожелаем. Ну, потому что ютубчик всегда смотреть приятнее под хавчик. Это закон. Я тоже ютуб, если смотрю, тоже всегда в это время ем. Вернее, я ем и просто включаю ютуб, чтобы не так скучно было поколощать Ну, далее у нас в очередной раз проломлена точка А. Ужастик и Ханзо вдвоем. Оппонентов очень большое количество, потенциально здесь, конечно, такое не выигрывается Даже при том, что Ханзу может найти с кого-то девайс, ну, один огромную кучу соперников не перестреляет Либо Хавчик, либо Энергитосы Ну, блин, если выбирать, то, конечно, Хавчик Как бы на, эрги... на Энергитосах не выживешь, а с Хавчиком-то можно Да, кстати, хотел спросить, почему применяли плагин комментатора? А, да нет, это, блин, как сказать а, Это не из-за плагина ты не видишь, Ники Это смена разрешения в Counter-Strike Просто раньше я комментировал в окне А сейчас, к сожалению, ну не к сожалению Мне, во-первых, надоело комментировать в окне А во-вторых, это неудобно Я ничего сам в окне не вижу, когда комментирую А здесь на полный экран, поэтому, к сожалению, бары стали поменьше То есть они были написаны под оконный режим с разрешением 1280 на 720 Ну, разрывают снова точку А игроки атаки Line 7 действует, кстати, просто на самом-то деле накатом Накатом давят, ибо нет никаких раскидок, нет никаких командных действий Парни просто давят Давят все точки, насколько это возможно Счет становится 12-7 Очень и очень уверенная атака Почему? Потому что парни просто на ноге выходят Без гранат, без всего и стреляют Вот и все То есть это два варианта возможных Либо уверенность в себе, либо глупость Скорее, конечно, уверенность в себе Потому что счет позволяет именно быть в себе уверенным А не просто там, типа, <сёкзак> выходить и проигрывать вот, а если визуально, почему оформление поменялось с самого с самих баров? Так я объясню, объясню, потому что раньше предыдущая сборка работала только на седьмой винде и не работала на десятой, а сейчас. Эта сборка работает на 10 и на 7, но я сижу на 10 винде. И, увы, 7 на свой компьютер я поставить не могу. Вот такая проблема. пик кэш, к сожалению, не знаю. Закладка сосисок на дигле. И только один минус. Да и вообще на самом деле, честно скажу, вот, ребят, э команда Ripe Wizards сильная команда. Ну, почему не получается? Вот хорошо Просто поднималась тема И в этом плане, как бы вы бы в меня тапками и помидорами не кидались Глеб был бы прав Вернее, Глеб и, и, и так прав Вместо того, чтобы кричать, что вы набрали плюсов Вы бы лучше взяли, типа, и выиграли этих плюсов, да? То есть команда Райп Виссардс проигрывает 13-7 Но вы команда, вы играете против микса Команда против микса всегда должна тащить, потому что у вас же там сыгранность, раскидки, там, тимплей и так далее. Но где все это? Где, если ребята просто с минимумом раскидок один раз какой-то дым куда-то закинули и все? Теперь всегда так будет или есть в мыслях поменять как-нибудь? Поменять невозможно, к сожалению, на седьмую винду. Я не могу перелезть, потому что технически на мой компьютер седьмую винду нельзя накатить. Пока не придумали, как это делается. АМКФГ и мистер... Вернее, он же мистер забирает последнего игрока обороны И счет становится 14-7 Медленно, но достаточно уверенно Лайн 7 шагают к победе на первой карте и к переходу на вторую Ну, в любом случае, вторая карта, как я уже говорил, я могу это вам напомнить Вторая карта это Тускан Третью, как обычно, я по классике не называю Потому что она может понадобиться, а может не понадобиться ну и типа я создаю интригу, так как ни для кого не секрет, что этот матч комментируется по демо-записи, и я не называю количество демок, да. И количество карт поэтому не называю. Две по-любому, а третье уже вариативно будем смотреть. Рейдж забирает закладку сосисок, закладку прикопа тоже забрали, но Ханзу наконец-то нашел возможность какие-то фраги сделать, да. То есть, в общем, интересно, интересно. Ханзу делает еще один минус, не неужто? Неужто хотя бы за счет Ханзу получится выиграть то, что уже очень давно не выигрывалось? Обратите внимание, счет на начало второй половины был 8-7. То есть команда Райп Визерс во второй половине не взяли еще ни единого раунда. А Вапен открывается с хилпы. Его тиммейт работает с девятки. Размен! 88 хп против 100. Кто кого? А Вапен вытаскивает, и есть дефьюз-киты. Даже если бы и не было все равно, все было бы очень круто. В общем, 14-8. Приятно, приятно, что Райп Визард все-таки хотя бы один матч-поинт в обороне взяли. Если команда состоит из Х- и Х, допустим, а против них зовут сыграть плюсом ребят с красными картинками, так хорошая сыгранность может и не помочь. Но в любом случае, она хотя бы где-то должна быть. Сейчас я вижу хаотичные действия от обеих команд. То есть, понятное дело, что если там у команды, например, Lion7 играют плюсы Естественно, они будут хаотично двигаться Потому что какой там тимплей Но Ripe Wizards же ведь не такие У них не должно быть никакого этого... Как он называется? Ни никакого... Отсутствие тимплея, они должны там накидывать друг другу под флешки выходить и так далее. Вот закладка сасисок, с закладкой прикопом. Кстати, на мой взгляд, звено, которое всегда играет максимально сыгранно. Вот ребятам прям реально респект еще. Вот они, прям красавцы, часто находятся на смежных позициях, хелпуют друг другу. В общем, парни понимают, что от них требуется. Но не всегда, к сожалению, попадают. Ну, опять же, это же все таки КС, и здесь не обязательно всегда попадать. Вернее, ты физически не сможешь всегда попадать. А почему, кстати, Хэнксити не ставит сейчас бомбу, я не совсем понимаю. Сань, ну третью-то тебе скинули зачем-то. Ну, это вопрос, вопрос. <с billionaire> Юра постоянно пытается меня вывести на то, чтобы я ему сказал, есть ли третья карта. Десантник закладка сосисок Десантируется, бьет сосиской По лбу Хэнксти Ну и это 14-9 Неожиданно камбэк из Риэл Кстати, сейчас наблюдаю за чатом Очень интересная ситуация 50 на 50 разделились голоса в чате Райп Wizards 50% процентов, 7 50% То есть чат не может определиться, кто выиграет Интересно, интересно, я согласен Это просто нечестно и бессмысленно Особенно, когда зовут плюсов для победы в турнирах где даже за победу призов то нет. ну это просто это не не совсем нечестно. а вот то что бессмысленно это да. зачем типа звать плюсов, если тебе это ничего не даст. ну выиграть твоя команда первое место и все. сосиска и полбу странно прозвучало, а я специально так сказал, чтобы это звучало очень странно. да, чтобы вы подумали, что это не та сосиска, которую можно съесть. Рейдж минус закладка прикоп Кстати, обе закладки сейчас погибают И сосиски, и прикопы Сосиски прикопали немножко Ужастик и Авапен На точке А, насколько я понимаю Да, именно так, ух ты, Ужастику очень жесткий крышот прописывают Авапен, кстати, дает размен в мейн А следом еще одного убивает Потеет Потеет Авапен Ханзу, кстати, стягивается к нему на выручку Но зачекают ли Ада Который находится сейчас в очень неприятной позиции И какой штайлинговое появление от Ханзо Ад, по-моему, аж не испуг... испугался немножко, кажется Мой голос последний был, стало 50 на 50 Ох ты, Света, ух ты какая 52 на 48, кстати, теперь за Лайн 7 все-таки Ханзо, 100 хп против 5 хпового от Эмпи но я вам скажу так, дамы и господа. Позиция А темпе ну, хрена вообще не читаемая. За 20 секунд до конца раунда Атемпи темпе получает просто фри-фраг, если можно так сказать. Здесь единственное, как можно зафейлить эту ситуацию, просто не попасть в голову. Но Атемпи темпе попадает. В модельку все-таки попасть всегда проще. 15-9, Lion7 доходит до банчпоинта. До победы остается всего-навсего один раунд. Райпизерц, просыпаемся. Скорострелка в руках ада. Интересное очень решение. Ну, он что-то... Может быть, там, конечно, и прострелит. Давайте слетаем даже просто чисто по траектории пули. А куда она летит? Ну, как вы видите, обстрелял просто все стены. И да, в теории, конечно же, попасть мог. Долго летели, но... Короче, в общем, ничего не получилось. Саня, привет, дай бонус. А, бери. Не жалко, бери. Ханзо, застрелил мистера и... и еще одного мистера тоже застрелил. Ну, потому что это уже начинается какая-то, не, не, опять же, несерьезная движуха, которую я никогда не поддерживаю. Вот здесь прилетает информация, кстати говоря, что Райп Wizards спикнули карту Кэш. То есть э, команда Ripe Wizards сейчас проигрывает свой пик И второй пик, то есть карта Тускан Это команды Lion7 выбор И вот дальше будет жестче Жаль, дальше будет только жестче <лезависк> Тиры от минуса играют, КТ не могут прочитать А, Дим, да, кстати говоря, привет Я видел, ты написал Но <звёк> <звёк> я, по-моему, так тебе не ответил Тиры не то, что от минуса играют, они просто бегают по фану как-то. Мухи, привет! Здорово, муха. Закладка прикоп. Вот, вырубает мистера и все. Где игра от минуса? Пока игры от минуса я особо на самом деле не вижу. Лайн 7 просто на морозе бегают, знаете, как вот, как действительно обычно микс... Об, обычно микс, да, только То есть происходит, короче У микса такая история бывает То есть мы хотим, а давайте сейчас на А сыграем Давайте, а давайте сейчас на Б сыграем Ну давайте А может быть, э, все-таки на Мидл сыграем, можно и на Мидл сыграть То есть ну, вот, нет какой-то определенности В самом начале раунда Чтобы раунд получался цельный Рейдж, минус ужастик Накидочка хитроумной флешки от э, коленки пробрасывает от ее Кстати, успевает еще и бомбу поставить Ну, 3 хп и 6 хп, скорее всего, конечно, не затащит. И да, это так и не происходит, в общем-то 15-11, дорогие друзья Камбэк из Но, что странно было бы, увидеть команду Ripe Wizards э, без боя на собственном пике Поэтому такая история, как бы Пока похаваю Приятного аппетита вы, вы смотрите как, а Все прям кушают под мой стрим Приятного аппетита вам всем, ребят Карма нам нужен, погнали Да, кстати, карма Иди спасай команду коса смерти У них с атакой прям все плохо всегда Там действительно ну, Нужен тренер Нужен тренер, который объяснит, что делать Выход на точку А И здесь пока череда минусов Но с последними фрагами от закладки сосисок По-моему, уже говорить об этом раунде не приходится Это 15-12 Вот что Ну, какая Какая, черт возьми, может быть Серьезность у команды Line 7 По отношению... К этому раунду. Просто скачить, выбежать, э, кинуть одну флешку и под эту флешку надеяться, что сейчас мы все заберем точку. В пятером вломиться на троих и получить отворот-поворот. Ну, типа, это же прям. Прям вообще не серьезно. Вот здесь как раз таки Райп Визардсы демонстрирует то, что они в обороне играют типа круче. Типа, почему так происходит? Потому что у них опять-таки тимплей, они более грамотные позиции могут забирать И с них, естественно, вести какой-то перекрестный огонь Какие-то раскидки делать красивые, ну и тому прочее, собственно говоря То есть одной стрельбой такую оборону не выбьешь Они на каком играют сервере? На fastcap.net. Закладка прикоп Минус ад И разменный минус от Хэнксити Но следом Следом очередной размен Хэнксити с чуть меньше, чем половины лайфбара 1 в 2. Ну я, знаете, я думаю, такое, конечно, реви не отдадут Хотя, черт возьми Чем черт не шутит Все возможно Но я думаю, не отдадут Мне кажется, хватит так скажем, хватит э, сил и скилла понять, что тут надо делать. Да, и просто Авапен занимал на точке А самую, на мой взгляд, конечно, качественную позицию. С нее и скрип хорошо чекается, и, собственно, э, выход с мейна хорошо видно. Единственный момент, конечно, может быть, кто-то мог зайти со спины, но это уже работа тиммейта была. Это же турнир, это же шоу-матч. Они атакуют в другом месте. Бесик запасных надо толковых искать. а <laughs> ну да, типа в другом месте атакуют в армейке. Люди стали бояться играть за атаку раша. Раньше такого не было лет 10-15. Да лет 10 назад все только и знали, что надо пушить в атаке. Никто там не пытался сидеть. И это, кстати, очень большая проблема. Потому что сейчас все пытаются сидеть. Матчи идут по 40-50 минут и никакого интереса не несут вообще. Ни полезности, ни интереса в них порой не бывает. 5 в пять, дамы и господа. Вот сейчас минута раунда практически прошла. И только первые фраги пошли. Ну, кстати, для команды Райпизерц очень плохие фраги. А последний на точке А. И три соперника заходят в данный момент на точку Б, чтобы поставить там бомбу. И его уже готовы принимать. И на этом раунд заканчивается победой команды Line 7. Это 16-13, дорогие друзья. Что ж, впереди карта Тускан.